Всем доброго времени суток, с вами Кирилл Серый, и сегодня у нас новогодний выпуск. Неизвестно, когда я его сделаю, но надеюсь, что на 31-е успею. На 21-й год. Так вот, сегодня мы будем делать самодельный салют с помощью сигнала охотника. Приступаем. Она у нас крутилась. Так вот, первые пазы сделаем, пожалуй, болгаркой, потом доработаем гравером. Как я и люблю. В принципе, все. Можешь наклей можешь на, клей прих... <сосы> Может, на скотч... <сосы> И наклей, и... и бензином еще. <сосы> а ты что-то занимаешься какой-то. Вырезаешь. А можно, кстати, а знаете? Нет! <реклубль> Уровень безопасности. Крутись все, вертись. Короче говоря, получилось вот такое у нас ложе. В принципе, можно было бы и обработать, но это прототип, как говорил м -м -м -м -м, великий Дадя Крастер на ночь до сдамона шоу он отсюда так. так ну теперь используем клей чтобы это все говно держалось на то вида все освещение придумал Готовьтесь сейчас и кому-то отройте руку. Ну, вот что у нас получилось. Такой маленький лайтовый вариантик на все случаи жизни, когда не хочется тратить на солю <плёк> Много денег. Зато на сигнал охотника можно потратить. Ты д**й кусок. Просто... Ну, так его-то много. Вернее, Слышь, он долгий. Сейчас маленький приапгрейдик лайфхака. Дай себя. Нас... Бам-бам. <плёк> да. Фуалидна. У нас... Давайте мне наступить, я как танк сбуду. Так, да, я теперь могу на гонках, в принципе, участвовать. Как Сигналы раз Страшно, сука. Так, не в мою сторону. Готов? Наверх, не в мою сторону только. <смех> О, начали. Ох, хуй, они на меня летят. Ну, хороший способ развлечься нашли. Теперь давайте чем-нибудь уничтожим. Сейчас будем уничтожать коробку. Итак, посмотрим, смогу ли я попасть этой чудо-пушкой. Поздравляю с Новым Годом. Надеюсь, вам понравился наш выпуск. И ждите новых видосиков Через uh, год. в плане озвучки. На зимних каникулах я постараюсь сделать uh, пару видосиков, Эшель озвучить. От твоих видосиков вообще интересно. Даже не Спасибо всем, кто досмотрел видосик до конца. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. И да, не забудьте, что на зимних каникулах я собираюсь озвучить пару видосиков э с мультиками. И надеюсь, они вам понравятся. Эх, я жесть под... вообще на самом деле. Под... Тут такая жесть за камерой происходит. Я вам умоляю вас. Так вот, всем спасибо. Всем до скорого. С Новым Годом вас, ребят!